Сегодня к нам приезжали представители UNAIDS, и это было крайне интересная лекция, крайне интересные игры. И также, конечно, мы затрагивали проблемы торговли людьми в контексте ВИЧ-СПИДа. Показывать с разных сторон любую проблему всегда важно. Особенно такая проблема, которая э, достаточно сложно воспринимается в обществе, как торговля людьми. Комплексный подход наиболее эффективный, как, например, когда мы работая с людьми, которые стали объектами торговли людьми, будем, соответственно, учитывать все факторы медицинской помощи, связанные с ВИЧ. Сегодня мы пообщались с представителем ПРО. Он нам рассказал немножко об организации, о ее специфике и о связи цели устойчивого развития с торговлей людьми.